Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем серию видео о летящих звездах на 2023 год, и сегодня говорим о восьмерке. В предстоящем году эта звезда прилетает на юг, и южный сектор становится самым сильным из лучших это энергия богатства, хотя деньги не с неба, а те, за которые нужно потрудиться. Людям, которые не боятся работы, готовым взять на себя повышенную нагрузку, звезда 8 поможет заработать много. Восьмерка помогает приобрести недвижимость, землю, масштабировать бизнес, создать пассивный доход или просто получить постоянный стабильный приход денег, если прежде с этим была проблема. У работающих на себя возрастает количество клиентов и заказов. Работающим по найму прибавляют зарплату, но при этом количество обязанностей может возрасти. Возможно, самое время прокачать понимание, как увеличить свою емкость принятия и отдачи. Иными словами, расширять сознание, менять мышление и стиль жизни, чтобы от количества нагрузки не сойти с дистанции и использовать энергии богатства по максимуму.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 или учитесь дома, значимым является также место рабочего стола. Но на кровать обращаем наибольшее внимание. Если восьмерка на входной двери в квартиру. Это то время, когда мы можем больше рисковать. Улучшается финансовое положение семьи, укрепляется здоровье. Если в квартире есть комната, которая получает энергию восьмерки, идеально здесь находиться часто и долго. Очень благоприятно на юге спать и работать. Ставьте кровать и рабочий стол на юг южной комнаты. Размножайте благоприятную энергию. В этой комнате благоприятно также использовать запад, север и юго-запад. Супружеские отношения в комнате с восьмеркой стабилизируются. А если ваши двери на севере, то подъем в финансовой сфере практически гарантирован. В комнате с плохой звездой организуйте спальное или рабочее место в южном секторе, этим вы значительно улучшите ситуацию. Сильнее остальных влияние восьмерки будут ощущать люди с ГУА-9, девушки от 15 до 30 лет, средние дочери в семье, люди, чья деятельность связана с огнем, авиацией, шоу-бизнесом и блогеры. И, конечно же, те, кто спит, работает в этой звезде и у кого двери на юге. В южном секторе можно добавить освещение, предметов красного оттенка, квадратной, прямоугольной и треугольной формы. Прекрасно сюда подойдет декор из керамики, глины, натурального камня. Друзья, используем восьмерку по максимуму, стараемся ее размножать, активизируем. Прекрасно, если со стороны юга находится лифт, лестница, перекресток, торговый центр и другая внешняя активность. В таком случае влияние благоприятной звезды усиливается.